Но, парни, начинаем летать. Начинаем летать. И играть. О, хорошо, хорошо. Сто штук в небо надо загнать. Но... Сиреневый. Слой. Показывает. Стиль игры. Ну. Это тоже сиреневый взял на заметку многие. Ух, как они стартуют, а? Стартует. Но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но. но. Ну, пометил я его, молодого. Посмотрим, что он покажет. С такими космами. В точку его загнал. Знаю, будет играть не будет красный лох моему сделал посмотрим вот он, он вот он он челкарь вот он челкарь пошел В следующий год челкари будут что надо Ну-ка покажи, что ты можешь у нас здесь. Вот он. Родился белым. Вот. Вот Линку проходят. Ух, Чукарь! Любому фору даст вот это злючка. Вот в прошлом году мой старый Сочи все попрощался со мной и вот оставил два челкаренка, напоследок выдал вот. в этом году этот челкаренок дал мне еще три челкаря, и главное не жуков, не ни, ни сочей, а дал вот таких вот, и вот один из них. Я думал, они натоптанные, родились белыми. Вот теперь они становятся. Берут свою настоящую форму. Вот он. Вот он, злюка. Тасман одиночка И тоже Начал играть И все время последний садится Вот он Вот он, вот он злой какой тоже Злюка Ух. И сесть хочет И гребсти хочет И играть Ух, Злюка И что за злюка и один летает, только один. Этот бус и что делает, а? Вот он, вот он молодой. Ох, чего делает? Учится уже тянуть. Наверное, будет космонавт. Нет, не будем, не будем. А там космонавты возвращаются. Но с лётом у них становится все в порядке уже. Все в порядке. Все по плану. Сачи все закрыл, вставил два. Одна там, один тот... Молодые сосем. Бусы, бусы, бусы идет. Сейчас потаю его, как он тянет топ. Их! Красавчик. Их. Пробует, пробует. Пусть. Пусть пробует. Молодец. Молодец. Ишь. Молодец. Пойдет сиреневый закрытие идет. как залепил ушел ну. вот это, да да и прошлогодняя до да, ты и поперли вверх Сиреневая поперла. Вот она гребля. Вот это я понимаю, гребля с игрой. С такой космой она в точку поднимается. Вот эта красавица вышла в этом году что победишь